И так, наверное, последний важный аспект, который нам нужно разобрать сегодня, о том, как устроены наши потребители и чем а, опосредуется их поведение, это влияние на потребителей внешней среды. А, и мы поговорим просто о разных типах влияний, которые есть. Это вопросы, которые связаны с социализацией, с формированием тех самых а, глубинных убеждений и прочих установок, о которых мы говорили в прошлом уроке. А, одна очень а, ну, ключевая а, общность, которая влияет на социализацию и на формирование потребителя как потребителя, и вообще на потребительский стиль. Да, это семья, а, привычки того, как именно совершается покупка, в каких случаях а, и как закрывается та или иная потребность, а, с какой частотой обновляется какой-либо товар или услуга. Ну, то есть буквально как часто покупаются зубные щетки или как люди относятся к заблаговременному техническому обслуживанию тех или иных электронных или там, бытовых приборов. Вот Это все берется из семьи. И про семью я здесь хочу тоже важный момент подчеркнуть, поскольку мы постоянно говорим об LTV, об увеличении ценности, которую клиент приносит за все время работы с ним, то уже крупные компании, включая и FMCG-компании, то есть тех, кто производит товары повседневного спроса, и застройщики, допустим, и финансовые компании, банки крупные, страховые и так далее, они рассматривают так называемый жизненный цикл семьи. То есть они понимают, что на протяжении долгого времени работы с каким-то человеком, этот человек, особенно если речь идет о том, что он начинает работать с молодежью, проходит через определенные стадии, то есть там одиночка, Живущий или живущий с партнером, но не в браке, человек в браке с ребенком, там, более крупная семья с двумя детьми, включает она или в себя, или не включает бабушек и дедушек. Потом, когда люди взрослеют, то возникают вопросы там, первой второй фазы одиночества уже семьи со взрослыми детьми и так далее. То есть если ты играешь в долгую, то важно исследовать не только то, какой статус человек имеет на сегодняшний момент в своей семье, не только то, в какой семье он вырос, но и то, каким образом его семейный статус будет меняться со временем и как это влияет на его потребительское покупательское поведение. Это очень актуально для как для ряда и западных, и восточных стран, и частично это может быть актуально для России тоже, особенно потому, что у нас много конфессиональная страна, и для жителей больших городов европейской части России кажется, что этот вопрос не актуальный. Но если мы отъедем немного в сторону Белгорода, или наоборот, отъедем в там, Татарстан, или на Кавказ, или в Чуваши, то возникает или там в Калмыкии, то возникает совершенно разный набор того, в каких условиях социализировались люди, насколько, какова была степень влияния религии, это один из основных, один из трех, на самом деле, основных социализирующих институтов, и второй после семьи, много где, и как это влияет на потребительское поведение. Не буду останавливаться на этом вопросе подробно, но это требует как минимум внимание маркетолога. И третий очень большой аспект, собственно, один из трех ключевых наравне семьи и религии, это социализация при помощи образовательных институтов, либо каких-то больших государственных институтов, в частности, армия для мужчин. То есть служил или не служил потребитель, играет ли это вообще какую-то роль? и есть у него высшее образование или нет, учился он в колледже или нет, потому что то, где и как человек получал образование, довольно сильно влияет на то, как человек принимает решения, что он считает ценным, а что он не считает ценным, на каком языке с этим человеком можно говорить, насколько он склонен к апелляции, доверять апелляции авторитету или нет. В общем, там много возникает аспектов. Посмотрите, опять же, как это может работать. Ты можешь посмотреть на свою текущую клиентскую базу и поисследовать, опять же, в формате свободного качественного исследования, есть ли какие-то общие моменты в... среди всех клиентов в контексте образования, образовательного уровня, каких-то их отношений к образованию и так далее. Либо наоборот, есть несколько сегментов, которые себя по-разному ведут. Может такое скрыться. Следующая важная штука — это возрастная когорта. То есть мы все знаем про теорию поколений. В Соединенных Штатах это millennials, baby boomers, x, z, y и так далее это пытаются переносить на нашу, на российскую почву. Ты тоже можешь переносить, важно делать это просто достаточно аккуратно. Но и в российских реалиях возрастные когорты играют роль, потому что был ли человек уже достаточно взрослым к моменту распада Советского Союза, или он застал распад Советского Союза и 90-е, будучи ребенком, или, он в это время, или она в это время еще не родились, или это поколение двухтысячных, которое относится к digital natives, то есть тем людям, которые выросли с использованием мобильных телефонов, сотовой связи, и, там, не знаю, YouTube и социальных сетей. Это довольно сильно влияет на то, на каком языке, с помощью каких медиа, разговаривать с представителями этой возрастной группы я хочу здесь сделать еще одно такое важное замечание что не надо объединять всех людей из определенной возрастной когорты каким-то стереотипом это когнитивное искажение маркетолога например если ты думаешь что люди 60 плюс не пользуются интернетом, это уже давным-давно, конечно же, не так. Но более того, что они там не сидят ВКонтакте, это, конечно, не, не то что глупость, но это опасный стереотип. Или что эти люди сидят только в одноклассниках. Нет, это совершенно не так, потому что это зависит от всех предыдущих э, вещей, о которых мы говорили. Допустим, мои родители сидят ВКонтакте, они смотрят YouTube, они пользуются разными средствами массовой информации и один только возраст никак не влияет на то с чем они работают и при этом часть этой аудитории в принципе может быть относительно платежеспособной понятно что все очень сильно зависит но тем не менее вот самое главное что я хотел сказать не нужно следовать стереотипам вот эта фраза о том что ВКонтакте это одни школьники А одноклассники это люди за 40 45 лет из регионов вот это не так и то, что, я не знаю, людям за 60 нужно давать только определенную информацию в одном ключе, в каких-то очень конкретных каналах типа газет, это тоже не так. В общем, с этим нужно аккуратно работать, аккуратно это исследовать. Следующий важный аспект — это социальный класс или страток, который принадлежит человеку. То есть это верхний класс, почти не существующий сейчас средний класс, а нижний класс — это необеспеченные и... Бедные, возможно, люди, которые находятся за чертой бедности. Или это могут быть разные страты, типа нарождающегося сейчас так называемого прекариата. Прекариат — это те люди, которые, в принципе, принадлежали к среднему классу, но из-за вывода большинства тех работ, на которых они работали либо во фриланс, либо в частичную занятость, они оказываются необеспеченными с точки зрения... Медицинских страховок, контрактов, они не защищены от того, что если они завтра заболеют, то они не смогут себе зарабатывать на жизнь. Вот этот класс по всей планете увеличивается сегодня, об этом очень много сейчас уже говорят. И принадлежность к прекариату тоже может влиять на покупательское поведение. Ну и последнее, это какие-то уже локальные культурные общности, ну, условно хипстеры. Условно, там раньше были эмои готы, сейчас их уже нет, конечно, давно. Это, как я уже как-то упоминал, какие-нибудь, не знаю, любители театра, люди, которые относят себя к определенному политическому, ну, руководствуются определенными политическими мировоззрениями и так далее. Вот вдруг может оказаться, что твои клиенты они вот какие-то одного типа. И, возможно, это может навести тебя на какие-то дополнительные способы формирования маркетинговых сообщений. Итак, я резюмирую сегодняшний урок. Очень важно размышлять о влиянии внешней среды, о том, а, не только как ведет себя потребитель в контексте, свои потребности, с твоего продукта или твои услуги, но еще о том, как он был сформирован. Мы неоднократно говорили о том, что мозг — это вещь социальная, человек — это существо социальное, что, оно культу... что она или он культурно обусловлены. Вот наконец-то мы дошли до того, что вот пробегись по этим пунктам и проверь, нет ли того, что какие-то из твоих клиентов могут быть сегментированы по этим типам, и не можешь ли ты этим каким-то образом воспользоваться, чтобы найти какие-то новые а, смыслы для донесения а, этим людям, для, для коммуникации с этими людьми на разных этапах жизненного цикла.